Так, доброе утро всем. Что звук есть? как там звук есть есть звук отлично не знаю сколько трансляция пройдет Скорее всего, когда начнется заседание, то э, заставит выключить, прекратить аудио-видео Народа собралось очень много. Представители различных посольств. американского, Шведского, там, Радио Свобода, вот мы видим, есть. Много кто, корреспондентов много пришло. То есть, ну, люди пришли выразить солидарность с Мариной Золотовой. Очень, я скажу, высокая степень э, контроля. Минуточку внимания, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, присутствуют ли в зале свидетели Акулович, Кирильчик, Галиновский, Кузнецова, Пролитковская, Горбачевская, Жук, Лебедик, Гали... Голезник. Барбочка, Чекина и Кулецкий. Скоро процесс начнется, пока вот немножко походка, что, что, что удается, потому что потом, говорят, возможно, запретят вообще снимать. Так. этого знать, хотя а... и это вот, что хотел отметить, очень-очень был такой жесточайший контроль, вначале на входе проверяли, спрашивали клиенты, то есть, ну, спрашивали а аккредитацию, какая аккредитация, я типа блогер, а, женщина, кто на контроле Спрашивает, типа, чего, а кого? блогер говорит, у вас профессиональное оборудование и, и штук, ну, Я пришел освещать дело. Он говорит, покажите свою аккредитацию, так, Я Нет аккредитации, вот паспорт. Смотрите. Короче, да, цирк какой -то. А потом еще второй уровень досмотра, когда уже перед входом в зал суда там те рамки ласкать, там по второму кругу обыскивают такие карманы, там все, короче, все, ключи, мелочь. Дела. Сейчас пока сидим в зале, что? Сейчас я видел, прошел человек с профессиональной камерами, на которой был значок Беларуси ПТ, короче. О, ОНТ. вот пошло ВНТ. Всех-всех в споре, короче. Да, кстати, Кибер, потом посмотри, что они там снимали. Ну, я думаю, ничего хорошего. В лучшем случае нейтрально скажут, что прошел там судебный процесс, Марины золото, рада тает, ну, что они еще скажут. Ну, когда их будут садить, не будет такого громкого процесса, я думаю, всем будет пофиг. Народа полно. Я не знаю, сколько там еще снаружи людей. Давай, Туда, ну, давай. Как хочешь. <coughs> вот тут люди проходят еще. Знакомые. Знакомые. Так. Mm -hmm. Все ждем начала. Опять-таки, я так думаю, самое интересное наверное, идет принять трансляцию, поскольку, скорее всего, придет снимать. Ну, на то посмотрим. Я вижу, люди тут приехали с разных мест, не только из Минска. О, еще ОМТ, вот с микрофоном вот, пошла. Да. Вот, тут я видел здесь Лёва, тут были 102, а там снаружи что стояли, Уже распакованные, когда я пришел, уже с этими моноходами, с разложенными, с микрофоном, брали интервью. Разжем. Смотрим, кто еще придет. Досмотр долгий, поэтому люди там, как говорится, еще в коридоре там стоят. Скоро все, все, все места будут за <coughs> О, привет, Борг. все прибывает like я вижу сейчас видите, все приходит я вот видел только что сейчас пришел пришел эдуард вот прошел в сторону вверх я не буду мешать не не, не будете мешать я повыше если что разложу так Да, вот. Видимо, Эдуард Пальчик зашел, он уже расселся, вот идет -то. Ну, то есть вернее, на тот конец. Тут у меня с краю уже места нет. Слушай, вставай, купай, вот, вот сейчас они здесь, потом после сюда. день сейчас. Да, вам тоже удачи. Будем смотреть, за развитием процесса сколько сколько дадут. 9, что подольше. скоро а запись стрима будет, да, да, запись будет, доброго ранку из Киева, да и вам тоже интервата, добрый день, у нас сейчас судебное заседание народ уже собирается суд по делу Долта так вот. люди приходи сегодня. Ялсан. пришлось чтобы головы не закарали. Пока ждем, наблюдаем за разницей событий. что у них там на канале Так, фото, если что, будет вечером в группе в Телеграме Кто подписан все, конечно, будет доступно бесплатно, свободное использование. как всегда, очень. Когда приеду, тут, к сожалению, ссылки на Google Telegram нет. под любым другим видео там есть Тоже стрим был вести постоянно, челками делать. Знаешь, бывает. Какая разница? Чекс скоро все равно. Наверное, заседание не разрешат стримить. Потому что это как бы скорее стриминг из суда, а только с предварительного ожидания похоже. Хотя посмотрим. Стараюсь все трансляции как можно больше. Народ уже направился довольно критично перейти там пресса прессу, еще стрим ну, хорошо да возможно посмотреть а что там да? а ну когда уже результат ладно вот, посмотрим проходит вот уже забежали тоже там что-то снимать а, вот, Так, начинается. Ничего пока не видно, к сожалению. Вот Марина Золото сидит там спиной к нам, там пресса, окружила, я подойти так пока не могу, но я думаю, что вы и так видите, в принципе, что там происходит. Мы ведем стрим, поэтому я как бы несколько снимков сделал, мне это не настолько Так, вот мы видим, пресса потихоньку подходит назад. Сейчас, наверное, начнется. Все. Трансляция заканчивается. Извините, нас попросили выключить к оборудованию. Что? Аудио можно? А не слышно будет? присутствующие в ответном судебном заседании правят вести письменную и моментаторную запись. Пода, и на съемке, и видеозапись запускается с разрешением председателя, включенного в и согласия сторон. Миллионы участников судебного разбирательства о возможности проведения пода, и на съемке, и видеозаписи в судебном заседании. Обменяемое ваше мнение по данному... сейчас решать